Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас краткий урок о том, как в программе Coral Draw можно пустить текст вдоль пути, то есть вокруг объекта, прямоугольника, либо круга. Для этого берем окружность, либо прямоугольник, и пишем фразу «текст вдоль пути». Дублируем надпись несколько раз для того, чтобы показать все варианты. И смотрим. К примеру, нам нужно пустить текст вдоль обала. Жмем на кнопку «Выделяем текст», жмем на текст «Текст вдоль пути» и наносим текст до пути. Вот. Также можно сделать и внутри круга, то есть текст, текст до пути и ставим куда-нибудь вот сюда, куда нам нужно. Вот. Следующий вариант, что нам текст нужно поставить вот в таком расположении, то есть не вверх изогнутом, а вниз прогнутом. Для этого мы берем фразу, здесь есть волшебные кнопки – это отразить по горизонтали, перевернуть, отразить по вертикали, вот, и ставим текст до пути. И теперь у нас текст выгнут в другую сторону. Вот таким вот действием. Прямоугольник, либо любая другая фигура, все так же. Вот он, текст Можно менять шрифт на месте. Крупновато. Вот. Все ясно и понятно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. До свидания.